всем привет с вами я мистер майнкрафт и сегодня я вам расскажу о приложении с вирусом есть одно приложение знаете вот это приватный сервер от ну, этот SMGS ну, наоборот, короче SGMS есть, есть вот такой вот мод то есть его очень легко скачать я вам покажу то есть, просто пишем по английски Вот, написали. Здесь, вот, видите. И у нас вот есть, вот, скачать. Но лучше так не делайте, потому что, смотрите. Когда я его скачивала, вот, я его скачивал, то есть я не вру. Сейчас я вам покажу это. Угу. Так, где у меня мои файлы? Вот. Загрузки. И вот он у меня здесь стоит, видите. делать так не надо, потому что когда я его скачивал, мне пришло э, от защиты устройства пришло мне сообщение, э, что эта программа с вирусами, ну ее нельзя лучше, нельзя скачивать, но я ее все-таки скачал. спустя один час мне пришло сообщение вот здесь вот, ой, не туда зашел, сейчас стойте. камера еще не вырослась извините байт такой так вот я его скачал и у меня вот здесь вот пришло сообщение от антивируса что ну типа удалите это опасное приложение и там было написано э, именно это приложение вот я его удалил спасибо за внимание Ссылку на это приложение я оставлять не буду, лучше оставлю ссылку на вот это GD Editor 2.2, скачивайте лучше его, то не надо.